Всем привет! В эфире Универньюз. студия Адельи Шмилова. Сегодня в выпуске. В Казанском университете состоялся детский праздник. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил детей в Апастовском районе. Как съемочная группа телеканала «Универтв» оказалась на ферме? 1 июня Россия отмечает День защиты детей. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Будучи депутатом Госсовета Апастовского района, ректор Казанского федерального университета приехал в Апастово, чтобы поздравить детей с праздником. В Опастово, Международный день защиты детей, 1 июня, несмотря на холодную промозглую погоду, прошел детский сабантой, организованный Опастовским муниципальным районом. На Майдане, сменяя друг друга один за другим, выходили хореографические коллективы, пели песни, соревновались в спортивных состязаниях. В торжестве принял участие вместе с главой Апасовского муниципального района Рашидом Загидулин и депутат Государственного совета Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. любое время года, и летом, и весной, и зимой, каждый раз у вас есть что посмотреть.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 На ферме, куда отправилась в гости съемочная группа нашего телеканала, уже несколько лет процветает крестьянско-фермерское хозяйство Латыповых. Всего за несколько лет Ленар и Минсене Латыповы, благодаря партийному проекту «Единой России», основали семейную ферму. Подробности далее. Всего за несколько лет Ленар Минсена Латыпова благодаря партийному проекту «Российский фермер» основали семейную ферму, которая сегодня насчитывает 250 голов крупного рогатого скота. Их семья стала заниматься фермерством почти случайно. У нас новый глава тогда пришел в 2010 году. И вот он, он нас собрал и рассказал нам вот, э, про такую программу, э, семейная фирма называется. 28 купили коров. Из них мне 20 государств оплатило. Трудится на ферме у Латыповых, кроме них самих еще два работника. Тракторист на подвозе и раздача кормов и дояр. Среднемесячная зарплата у работников фермерского хозяйства более чем в полтора раза выше среднерайонного показателя. У нас основной костяк это одна доярка, один механизатор. Они получают 30 тысяч рублей зарплату, плюс еще телят даем бесплатно. Плюс корма, вот что надо, что у нас есть, мы стараемся их обеспечивать. За одни лишь сутки христианско-фермерское хозяйство Латыповых реализует до трех тонн молока. Причем качество продукции не вызывает у молокосборщика никаких претензий. И по жирности, и по содержанию белка, и по чистоте молоко с фермерского подворья соответствует всем нормам. А сама дойка происходит с помощью специального оборудования. Дойные аппараты «Деловалевские» которые именно сейчас находятся в режиме мойки. Дует как э, паром сначала левая сторона, потом правая, левая, правая. То есть одновременно делается еще массаж коров в имени. У Ленары и Минсене подрастают трое детей, которые давно уже стали активными помощниками в хозяйстве. Можно сказать, что будущее семейного фермерства латыповых обеспечено. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Учеными Казанского университета создана уникальная труба горения, позволяющая переработать нетрадиционную нефть прямо под землей. Чем интересна данная разработка, мы расскажем вам прямо сейчас.